В прошлом посту было видео, как я занимался на первой тренировке И Вот сейчас я иду со второй Почаще бы так тренироваться.